Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас, как обычно, в гостях Игорь Хентов. Привет, Игорь! Здравствуйте, друзья! Видите, наконец то наступил вторник. В общем, у нас как салон Мадам Шерер, да? Только по вторникам Хентов получается. Очень приятно. Мы пускаем в другие дни, но записываем его в Слушай, Игорь, я хотел вас начать? Я видел, ты разместил такое небольшое объявление о международном конкурсе скрипачей, который пройдет в этом году в Санкт-Петербурге с 1 по 9 октября. Если можно, несколько слов об этом. Я сделал перепост. Просто перепост. Почему? Потому что я к этому имею также некоторое отношение, потому что там это все будет эти 9 дней. Так вот, один из дней будет посвящен презентации моей новой книжки. И это для меня знаковое событие, и я, конечно же, вылечу в Санкт-Петербург. Дело в том, что замечательный музыкант, замечательная скрипачка, великий подвижник Алла Ароновская, в прошлой жизни доцент Питерской консерватории, ныне гражданка Соединенных Штатов Америки, фактически каждый год проводит конкурсы скрипичные и квартетных классов посвящен имени Леопольда Аура, Чтобы не растекаться по древу, я скажу одно слово. Вся мировая скрипичная школа обязана Леопольду Ауру, Он ее создатель, он профессор был консерватории в конце 19 века. Начал он там работать, и все величайшие скрипачи мира были его ученики. Ну, вспомним хотя бы только Яшухевица, да? Ну вот, слышали все об. А он на этом посту сменил э, Генрика Винявского, э, который решил великого польского скрипача иудейского происхождения, который вернулся назад в Речь Посполитую, и сделал невероятную вещь. В общем, он, он оформил всю эту скрипичную школу мировую. Нет, еще раз, ни одной страны, ни одного города в мире, где играют скрипачи, которые так или иначе, посредованно не имели бы отношения к этой школе. Потому что их учитель, учитель-учитель, все когда-то учились у учеников, Леопольда Аура изначально да э, и причем здесь я да. дело <с в <с том что я ведь все что пишу выкладываю в Facebook так вот я-то струнник в прошлой жизни да идти скрипач. я написал стихотворение "Аура". и ну в общем оно стало гулять по интернету это стихотворение увидели Алла Арановская и ее супруг, замечательный альтист. И они меня нашли, они со мной связались. В результате мое стихотворение с переводом на английский украсила буклет предыдущего конкурса. А дальше Алла Арановская предложила мне издать книгу о великих скрипачах и композиторах о которых я немало написал. Более того, без слов, скромности. Думаю, что больше всех в мире. Думаю. Потому что кто-то пишет... Ну, человек написал там о Шопене или кто-то... А я целенаправленно пишу о великих деятелях музыки, а, кстати, и живописи, и литературы. В общем, это Жезаэл только в поэзии. И вот презентация этой книжки состоится во время этого конкурса. Все, я вот это я рассказал. Отлично. Ну, ты потом, когда вернешься, естественно, без доклада не останешься, расскажешь о, о наиболее интересных вещах. Теперь э, мы от более такого серьезного Переходим к менее серьезному, потому что ты вообще, э, несмотря на всю видимость серьезности, ты у нас хохмач, э, ты у нас шутник, а афорист, не побоюсь этого слова, э, пишешь эти самые свои двустички. Хентики, хентики. Ты обещал мне э, рассказать какую-то интересную э, историю или что-нибудь курьезную какую-то. В общем, я ничего не знаю, ты рассказывай. В общем, этим историям не, не с числа. Но вот одно из них, да, я же описываю все это в новеллах. Так вот, именно новела с этой историей э, получила второе место на международном конкурсе в Париж. Пару лет тому назад был конкурс, назывался он «Русский стиль». Вот я стал рядом именно с этой историей. Я вам сейчас расскажу вкратце, это невероятно комично. В один из периодов своей жизни, с 92 по 94 годы, я был руководителем оркестра Шапито, польского цирка «Эстрада Гданьска». Это была сполка, ну по-польски сполка, это как совместное предприятие «Россия и Польша». Да? И не только, там были артисты и из Узбекистана, из Украины, и это всюду. Но все это они были от имени Ростовской дирекции цирка на сцене. Шапито это цирк на сцене называется, да? Э, у меня было там пять музыкантов, я шестой, я набир, собирал их, предлагал. Это все мои товарищи Ростовские, вы же понимаете? Я их организовывал всех в Ростове, и мы выезжали туда на работу. Ну, вы понимаете, что такое церковная работа? Это же не далеко не синикура, Но мы все очень благодарны, что это было. Мы тогда зарабатывали, потому что в России не было ничего в плане заработков. А там мы зарабатывали, по крайней мере, через... 6-7 месяцев работы, работа в сезонная. Все, кто хотел, привозили автомобили. Да, автомобили, десятилетние, да, но их невозможно было, иначе люди никогда бы их не купили. Так вот, к чему сводится работа музыканта. Вы понимаете, нам выступают артисты, мы должны сопровождать их работу. И вот был такой номер, караван. Знаете, эту великую тему, Женя, помнишь, да, Дюка да, Эллингтона? Да. Петь не буду, да. хотя могу, хотя могу. Да, так вот, это же не джимсейшн, да. Здесь музыканты по очереди должны отыграть эту тему. Вот играю я на крики под микрофон. После меня выходит Трубач, играет эту тему, потом играет саксофонист естественно клавишник аккомпанирует хотя тоже иногда и тут же бас-гитарист никаких импровизаций не должно быть потому что это звери с нами работал музыканты кстати очень высокого класса но лучше джазмены замечательные ездили со мной и был саксофонист он был самый старший из нас великолепный профессионал великолепный совершенно он же аранжировки кстати делал и он но ну, он был в душе авангардист он любил играть авангардный джаз в эти немыслимые аккорды он все это прекрасно слышал и так далее и вот вы представляете вот мы играем караван этот по очереди по кругу ходят всяческие звери. Слон, кто-то жираф, кто-то еще, ну там целая красавцев зверей. И вдруг нашему саксофонисту надоедает играть эту тему. И он начинает играть Джозефа в импровизацию в стиле а Трейн. вы понимаете? Вот эти звери, они обалдели. Они привыкли ходить под эту музыку. Они стали разбегаться в разные стороны. <смех> Это, люди не понимают, что, что происходит в зале. Зал чуть ли не стоит на ушах. Дрессировщик в шоке, близок к самоубийству. А он ломает джазовую импровизацию. Хозяин цирка был у нас чех. Чех, пан Берусок вбегает Ко мне туда, где мы музыканты, но ну, из понятия, я руководитель, он со мной разговаривает. Он знал, знал русский язык, он в России говорил. Пан Игош, что то есть? Пан саксофонист сошел с ума. Что-нибудь сделай. Ну, что сделал пан Игорь, что без я, да? Слушайте, ну я сказал тираду на чисто... вы понимаете, какую, да. И пансаксофонист пришел в себя, и мы опять стали играть тему. Дрессировщик стал собирать этих зверей. <свят> Удалось это не сразу. Ну, в общем, так у нас это все состоялось. Но это рассказывать одно. Видеть это просто невероятно, что было в этом цирке. Слушай, а я тебе о лаверде расскажу... Тоже история да. связана с цирком и зверями. Музыки там не было, вернее, музыка там была, фонограмма, но это я тоже был свидетелем. Значит, в Германии, как ты знаешь, в основном цирки передвижны, вот именно шапитошки. Вот, конечно, да. конечно. Но есть один цирк в Мюнхене, известный, я сейчас забыл название, известный очень цирк. Вот. Но мы как раз были и... Тут есть такая форма, что можно бесплатно билеты, но они для того, чтобы публику как-то приобщить, в общем, бросают прямо в ящики. И вот мы решили пойти, думаем, ну пойдем. И вот представьте себе эту картину, выходит биг, да, а там самые дорогие билеты были прямо вот непосредственно перед ареной, там стояли стулья прямо такие приставные. А мы сидели на лавке, ну так тоже, где-то второй ряд, но, в общем, недалеко. И вот э, я специально делаю на этом акцент. Значит, люди сидели буквально, ну вот, э, вблизи, то есть, чувствовалось дыхание, так сказать, этих животных. И вот выходит этот бегемот, и вдруг ему, извините, приспичило по большому делу. Да. И он э, начал крутить хвостом, и потом начали лететь в людей вот эти, в общем, Вечь, да, вещи. Значит, дрешировщица говорит этим самым зрителям, вставайте, вставайте, значит, зрители побежали, Э, подальше от этого, что в них не попало, и вот это был настоящий цирк, понимаешь, э, и э, просто я же говорю, что вот эти билеты стоили по 50 евро, и люди вот ощутили э, дыхание это все, а потом я э, беседовал, у меня есть знакомый э, циркач, я говорю, а вообще эти бегемоты что-то умеете? говорит, нет, они вообще просто так, для для мебели, они просто ходили, я ему начал рассказывать, он говорит, что начал крутить хвостом, я говорю, а, все понятно, может дальше не продолжать, в общем, это было такое шоу, мы потом хохотили Катали полдня, потому что не могли в себя прийти, потому что это действительно был настоящий цирк. Ну что, мы на этом сегодня с тобой закончим. Готовь на следующий раз какие-нибудь новые истории. Мы не прощаемся. До следующего раза. Всего доброго. Пока. Их есть у меня. До встречи, дорогие друзья. Спасибо. До здравства, цирк.